Банде Гурупа Дондам Бхакта Бинда Саманнита. Сричайтанна Прафун Банде Нита, Нанда Саходита. Сринанда Нанда Нанг Банде Радика, Чаронада Ям. Гупи Янна Ванша калпотору вешке пасиндве вач. Атитаананг пабуне бхавишна вибью. Намо нама. Мукам каротивача лангпангун Кришна, Бхакти, Баде, Деви, Саттва, Бхатто, Ии, Намо, Нама, Нараяна, Намаскитта, Норанче Иваноротта, Мам, Девинсара, Бхакти-прамодакше жаго брум, дхиям сада прибавакна мабистудухм, тетхас падам сивабиринчанутам сараньям, бхита тиам бундопал бхавади пу бисфори житаки мапигапо будушва дарши, пурнану рагросо сагру саромурти, сарадихам и када Кришна чайтанна Прабху Сиад дейтагаа жарасива Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Хари Хари Аджануламбитабху жо кану бадату шанкританой квитаро камала якакшо бишам бару дижавару жугадхарм палу Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Хари, Буктин, чамуктин, чадада синитам, Бхаван рупе нсадан наранам, Брахма сипура пати ваджи ваги саджушва дадани лакшми ржасча вакшаси жасьяс тейдаи КРИШНА КРИШНА ХРИ ХРИ ХРИ ХРИ РАМ ХРИ РАМ РАМ РАМ ХРИ БАНСЬИ ВИВИСТВАКАРАДНА ВНИРАДАВАД ПИТАМ ВРАДУРНА ВИМВАФАЛАДДАРВАСТАД Урненду сондара мухадарвин днабад Кришнат парамет кима пита тмахам нажани Кришнат парамет Пурненду СУНДАРА МУКАДАРА ВИНДА НА ВАД КРИШНАТ ПАРАМ КИМА ПИТАТТЯ МАХАМ НА ЖАНЕ КРИШНАТ ПАРАМ КИМА ПИТАТТЯ МАХАМ НА ЖАНЕ ГОВРИЯ ГОСТИ ПАТИ СИСВИЛА БАКТИ СИДДАНТА САРАСВАТИ ГОСТЬАМИТАГА ПАВПАТ ПАРАМАНКСЯ ЯГОТГУРУ ТОЛЬ With it is quite impossible to do Krishna bhajan. With nobody can с анархами никто не может совершать Кришна это наша первая необходимость устранить все анархии из нашего сердца. Те, кто дают наставление нам, что возможно совершать Кришна Бхаджан, что говорить об обычном Кришна Бхаджане. И вот, в общем, те, кто говорят, что можно совершать любой Кришна Бхаджан со всеми семей то они совершают Дживахимса. анартхами это практически невозможно совершать Кришна Баджан. Даже Наран Баджан невозможно совершать. Или Баджан любой вишнутатве. Мы должны возвыситься до того уровня, когда она сейчас стоит. Это все чинмайтатва, садхид анандамайтатва. В этом случае обусловленные души не могут совершать идеальный Кришна Бхаджан, но мы имеем надежду, поскольку наши Рупануга Гурувага, как Шила Бхактина, так и Шила они помогают нам. Вчера я забыл сказать пару вещей, когда ушел, я вспомнил и решил сейчас рассказать эту тему, которую не закончили вчера и после этого продолжим, и вот я сказал, что Анардхе М могут быть разделены на четыре части. Я хочу напомнить вам, несколько вещей я забыл. И вот первое то, что анархи могут быть категоризированы на четыре, четыре категории. Саддришна, са Апарачи и Хридовая -э Я уже сказал об этом. И после этого я подумал, то, что Свободным Брамом тоже, тоже может быть разделена на четыре категории: Свободным это заблуждение о своей о собственном Я, и вот Свободным Кришне заблуждение о Кришне, ошибки, концепции о холме Кришны. Неправильное представление о самом себе, также неправильное представление о садя саддантатве и все негативное саддантатве. Саддиа саддантатва сад мы должны знать ее руку. И также все негативное это садхантатва. мы тоже должны знать, если мы. Не знаем тогда. Садхан Бхаджан мы окажемся в замешательстве. И вот, вот эта шлука, это шлок, это не простая шлок. По ней может просто говорить какие-то лекции, но если погрузиться глубже в философию, то далеко не так все просто, очень много граней, И для обусловленной души практически невозможно определить, разделить все на миллиметр окажемся на негативной стороне, то это может стать причиной нашего падения или, если немного на позитивную сторону, это будет причиной нашего духовного роста. Это подобное искусство. И поэтому мы знаем с наших шастра, что тот, кто совершает Кришна-бхаджан, он очень умен. Мы думаем, что мы умны, хитры, но в соответствии со своими собственными представлениями разумности, каждый считает себя разумным. Но с Чилой он самый разумный из всех, или... Сила Бхакти Антакура Сила Шидар Двухгаса Махарадж Или Сила Кеша Двухгаса Махарадж Или Сила Бхакти Памат Пуридов Гусая Махарадж Это наш... Кто-то не может понять because их because величие поскольку Вашнавы они не делают ничего на показ, даже после того, как Шила Прабхупад основал 64 храма по всему миру. Большинство в Индии. Но все же Шила Прабхупад говорит, что я не Шкинчин. Люди, они пытаются бороться со мной. У меня ничего нет, нет никакой враждебности, никому. И вот. Анукули, <связать> <связать> вот эта шлока, она описывает собой искусство. Мы должны изучить его от Прамахамса преданных, от Прамахамса, как совершать баджан, как говорить, что Шоуда Махарадж. Вот. И вот иногда к нему приходили какие-то материалисты, спрашивали, почем рис сейчас, почем землю продают, и таким образом он тоже отвечал, задавал такие простые вопросы, хотя это было всему совершенно неинтересно. Гуру Вашнова не могут видеть сердца преданных, их нельзя дурачить. Те, кто совершает Кришна они очень умные, очень разумные Шила Бхакти Сиданта, Сарасвати перед тем, как оставить свое трансцендентное тело, перед тем, как оставить этот мир, он выражал такую озабоченность. Он говорил, что хотел дать нам много сокровенных вещей, нам всем. Но ситуация не позволила говорить о сокровенной сути Харибаджина. И вот, будьте осторожны относительно Кришна-Сару, может быть, мисконцепция, таково неприватное представление о форме Кришны, о своей форме, о своей духовной форме, if, if, о самом if себе. Если мы если мы осознаем свое подлинное истинное я, то мы поймем, что единственная обязанность, которая у нас есть, это служить Гуру Вашнаму и Бхагавану. И вот относительно Гундича Марджанлила Лила, те, кто. Не, смогут, не смогли очистить свое сердце, или, может, очистили наполовину, или, может, процентов на 70, на 80, или даже на 90, или даже на 99, и все же 1% осквернения может остаться. И в этом случае советуется служить чистым Гуру Вишнавам, Махапрабху говорил вчера, что мы должны служить Гуру вам, кормить их и что-то еще делать, что они захотят. И вот как... Наши личные, персональные попытки на пути баджаны не стоили значимы, но все же мы должны это делать, поскольку милость, она о двух концах. Она приходит к нам, но и мы также должны принять, схватить эту милость, стремиться к ней. И вот много раз Шилапархопад говорил, что те, кто говорят… у них есть какая-то независимость сила have, some privacy, I have some own liberty. No Сила Павхапад говорил, что те люди, которые заявляют, что у них есть независимость, какой то a... no, очень склонны, очень affect affect. Affect. Но очень склонность к независимости и деланию your... не того, что сами захотят, Сила <павр> то... Павхапад говорит, affect. что не имеет никакой связи с такими людьми. А любовь гуру вечнаява, она больше, чем любовь многих миллионов отцов и матерей, которые были у нас во всех прошлых жизнях. Любовь и забота гуру вечнаява, она трансцендентна. Как вчера я пел киртан. Душа, она подобна маленькой рыбе в этом бесконечном материальном океане. И вот эта душа в форме рыбы чувствует себя удобно в этом океане Майя. И те, кто ловит эту рыбу, они ловят, привлекают ее какой-то приманкой на крючок она попадается, и также мы подобные рыбы в этом оке океане и Гуру Вишнаване привлекают нас чем-то. И... и мы привлекаемся их очаронам, их чувством их любовью и заботой к нам. И вот их приводят вас сюда Если вы хотите что-то, вы планируете что-то, вы не сделать. вы можете они могут привлечь своей любовью они подобны магнитам. Махапрабху, он хотел дать нам урок показать нам, что такое Ващнава-этикет, то, как мы должны, с каким чувством относиться к Джаганатху, к Кришне, Джаганатху. Он, Нанданаданси Кришна. В нашем Гудья Дашани я обсуждаю это. Но в начале всего мы должны показать, Пересмотреть то, что, о чем я там, говорил о четырех видах анарах, его среди них сваруб тоже можно разделить на четыре категории, потом следующая была Асад Тришна. Асад Тришна это сейчас я более подробно объясню в этом теле у нас, находясь в этом теле, у нас есть какие-то желания. Мы хотим обрести что-то после оставления этого тела также. И в этой жизни мы пытаемся как-то что-то сделать, какое-то сукрытие, какое-то точнее не сукрытие, пунию на, накопить, чтобы в следующей жизни родиться в более благоприятных условиях. Но такие люди не знают, что небеса, райские планеты не вечные. Когда наше пуния количество плодов от благих дел кончится, то нам нужно будет вернуться опять назад. И это очень опасно, поскольку люди привязываются к каким-то хорошим условиям. Например, если жили при хорошей температуре, градусов там 25, потом если они оказывается, при 40-50, то страдают. Ну или наоборот, если слишком холодно, тоже страдают. Only Harikatha, Kita, Krishna. This Govordan Giriraj. Yeah. Like a Vega. Hello. This is the arrangement of Bhagavad. I am very lucky. Or still I am not lucky because I am getting the chance, but still I cannot avail the chance. I cannot utilize for work. That is my weakness. Верховный Господь дает нам шанс, но не каждый может воспользоваться им. Кому-то анархи мешают, кому-то что-то еще. И вот я уже сказал, то, что есть четыре вида анархи. И после этого есть вот Брам, Асад, Тришна. В этой жизни стремились к, к каким-то лучшим условиям. В этой жизни и в следующих, <просу> потом в какое-то могущество люди хотят обрести, какую-то силу. И <просу> вот я уже говорил вам, Шивадасбабаба Джимахарадж, Голки Шивадасбаба Джимахарадж, что они... Ха... они не придавали никакого значения этим юридическим совершенствам, хотя иногда проявляли как Бхагавандас с Бхабаджима он кого-то бил палкой, хотя внешне никого не было, такой-то человек пришел и увидел, что Баба кого-то бьет, бегает с палкой, на... Б... кого-то бьет непонятно. Но потом он выяснил, что какая-то коза в во арендовании ела Туласи, и Баба ее прогонял. Хотя физически он был в... на Удъюбе. И вот там во вриндовании в Говиндамандире, когда <космех> <космех> <-то> коза залезла <космех> в <и> сад <космех> Туласи, и Бхагаваддис Бабаджима, искал, <космех> точнее, он <космех> прогонял ее. И Гур Махараджи, я много раз слышал, что Гур спрашивал, и... я служил ему смиренно, как собака. Я спал. <космех> Не вот я спал рядом с Грумахарджем на мешке от картошки, поскольку нужно было очень чу чутко спать и слушать Грумахарджу, если он проснется. И вот Грумахарджа был очень такой прекрасный даршин, он видел все, что происходит в храме. И вот по воле не надо. я увидел все могущество Гуру Патпадме, он сразу понимал, что где происходило. Во всех храмах Годи. Матха однажды бихали какой-то бестолковый пуджари и Задел светильник, О, тот мой, упал, мой, и зажег одежду Гирираджи, тот мой. сильно обжегся. Гурмахарадж сразу он же это почувствовал. Какой-то Бармачарь он... занимался какой-то ерундой ночью. Гурмахарадж, он... тот он, он, он позвал этого Бармачарья, но и тот не смог смотреть ему в лицо. Мы тоже можем стать могущественными тогда, когда все вожделения, все посторонние желания, они уйдут из нашего сердца. Огромная энергия находится внутри нас, но мы должны обнаружить ее по милости Гуру Вишнов. И, и вот Тришна я разделил на ну, вот эти категории. Потом Вибути. Вибути это да. тоже обширная тема. Махарадж статью написал недавно. Что-то вот, стремление к восьми юридическим главным совершенствам и десяти второстепенным, оно не благоприятно. Они, естественно, находятся that, с Гуровешнавами, потом Мукти. Four, remember, is, стремление к освобождению. Like Кто-то в этой жизни хочет достичь uh, какого-то освобождения от чего-то. Потом Мукти, я Мукти, потом что говорить о Саюджи Мукти, другие виды Мукти, Мукти тоже не, не одобриваются. Потом аппаратхи оскорбления аппарат я, аппарат я говорила не вчера, аппарат, что мы, аппарат, мы должны избегать всяческих всяческих аппарат в адрес Верховного Господа, Его Святого имени его спутников, гу и ващнаов, и, и даже оскорблений в адрес обычных людей мы тоже должны избегать, поскольку по Сварупе все, так или иначе, они произошли от Вишну. Вриндавада Стаком пишет, что те, кто признают или не признают, но так или иначе все вечно в той или иной форме, поскольку все они изошли, произошли от вишну, ну они отклонились на какое-то время, следуют какому-то христианству, буддизму или еще чему-то, но так или иначе все равно они все происходят от вишну. Мы очень удачливы, но не каждый может воспользоваться своей золотой возможностью, чтобы услышать галокованье силы Пабхупады. Кто я, чтобы говорить Харикатху? Я только молюсь лотосным стопам Гурварги, чтобы они явились в моем сердце и... И чтобы Харикадхана явилась в моем сердце, и вот Махараш рассказал mm -hmm. о вот этих видах аппаратах. Mm -hmm. Кришна anyway, no? пребывает okay. в каждом сердце. Mm. Кто-то может спросить, как аппаратхи аппарат. получаются, okay. и они эти обычные люди, они как бы не вачнавы, просто какие-то люди, но так или иначе духовный Господь пребывает в каждом сердце, поэтому никого не нужно оскорблять. И Бхагаван сказал, удавить те, кто занимается насилием над живыми существами. То есть те, кто занимается насилием над живыми существами поклоняются мне, and что толку от the такого поклонения. И так или иначе, в тонкой форме это оскорбление Дживахимса, насилие над живыми существами. хочу более подробно обсудить. Сегодня очень благоприятный день. Есть у нас тема Ятра главная. Everybody follow. Eh? What I told. After Ashutoshna, then after that opera. After that, there is you know main thing. You know what is it? Eh? Hither do. Потом следующее было Дурбали, слабость сердца. Оно может тоже разделено на четыре категории. Вот вчера я забыл одну категорию, туча Шакти, а тучасакте привязаны с каким-то мелочным дешевым вещам. Вот после тучасати, кутинати, кутинати лицемерия. Создание конфликтов, по любым мелочам к этому относится тоже. Я говорил, Харибаджан — это лучше и наипростейшее нет so ничего более easy, простого чем совершать харриажин но все же кто может делать люди все равно стремятся заниматься какой-то политикой в различных обществах храмах и вот некоторые люди, а даже, даже знаете, вроде бы находящиеся на духовном пути, все равно занимаются easy, политикой, но заниматься Харибаджином гораздо проще и благоприятнее. И В речи Чайтамрити говорится, что единственное, что нам нужно и... это для совершения Кришна -баджина. Which... И вот Кришна Даджа говорит, И вот Кришна Даджа so вот, говорит, что для Кришна Баджина нужно giving? одно. It's Мы должны Служить Кришне всем сердцем, с любовью. И вот Санатангасвами, он, он предлагал Кришне, даже не чапати, а просто шарики из теста кидал в огонь и... Он предлагал безсоль, а вот тогда Грапал просил нет, хотя нет, бы соль предложить, предложить. вместе с, вопрос, с этими шариками, запеченными в костре. Вопрос, а сказал, что сегодня сегодня солите, на завтра сахар, а послезавтра еще что-нибудь, а поэтому у а меня ничего нет, поэтому Итак, есть один, что, есть что знаем, дает. Багган, И вот примеров, в Богоре там есть множество примеров. Один бедный преданный. Он, у него ничего не было, что, может, было бы предложить Бхагавану. Но Господь пришел к нему со всеми своими спутниками. Тут начал плакать и пришел ко мне домой. А мне нечего предложить. Вот он пошел в лес, набрал каких-то цветов и плодов. И предложил Кришне. Кришна был очень доволен каким-то образованием, деньгами, властью. Нельзя удовлетворить Бхагавана только чистой любовью, чистой преданностью. И вот это Харида Слабое сердце может разделено быть на четыре категории также Туча Шакти, стремление к, мелоч... к, ми... к, ми... к мелоч... мелочной привязанности, к Кутинати лицемерию. Матсарджа – зависть. Потом Сапратишта – стремление к персональной личной славе. Тоже обширная тема, я кратко расскажу обо всем. И вот Пратишта – Аша, Матсарджа. Это самое опасное в нашей жизни стремление к славе. Если я буду объяснять начиная с тонких вещей, то ä, тоже обширная тема и вот это протиста аша может породить ненависть кому-то и ко мне тоже может кто-то из меня не получает достаточно славы такие люди пытаются опозорить своих противников как-то оскорбить их и вот тут акти и, и вот это зависть и стремление вот к персональной славе. Очень опасные люди ради этого совершают множество оскорблений. И вот поскольку вчера я не закончил, говорить на эту тему сегодня продолжаю. И главное, то, что мы думаем, что физическое насилие это Дживахимса. Кто-то убивает живых существ, как-то вредит но, ментально или физически или еще как-то. Но Сила говорит, что это не но настоящая не дживахимса, выглядит, это не дживахимса, не дживахимса, выглядит, конечно, отвратительно, но Дживахимса в истинном смысле это если кто-то дает наставление Дживи, какой-то Ачария, направляет их на неправильный путь. Это Вы есть дживахимцы, обман живых существ. Вы это можете... есть дживахимцы, которые... Можете... которые под видом духовности Я направляют, направляют их в совершенно другую сторону. И вот это главная цель таких людей, чтобы отвратить людей от духовного пути под видом кармы, гьяна и еще чего-то, чтобы просто удержать своих последователей ради каких-то корыстных целей. И вот главная цель таких так называемых проповедников, лжепроповедников, чтобы отвратить людей от духовного пути, от настоящего духовного пути. И вот они находят какие-то слабости в людях и, и привязывают их к себе. Ловят такие ловушки и вот в своей жизни сталкиваются с такими. И вот они пытались не всячески поймать, но Гурдев не всегда защищал. защищал. Гурдев всегда благосклонен ко мне. И вот по, вот, по, по, по гороскопу Махараджа тоже Барихаспати очень сильный. Поэтому ни на какие провокации он не поддавался. Ну, в общем, такие лже-проповедники всячески пытаются занять людей в служении себе с помощью множества ухищрений. Ну, и терпеть не могут, когда те следуют какому-то настоящему духовному пути. Solution you can find Собаки тоже могут more more зарабатывать деньги, IS, IS даже больше, One чем многие люди иногда. Вот в Англии, Скотландия в Скотландии арт. собака работает, в полиции с очень большой зарплатой у нас даже премьер-министру столько не платят, сколько там собаки в полиции. Mm. И поэтому зарабатывание денег не столь. Не, не цель нашей жизни. Мы должны думать снова и снова. Та причина, по которой мы пришли сюда, приехали столь издалека. «А почему вы пришли ко мне? По какой я причине? У меня нет ничего не материального, что я могу дать вам?» Петер, Повы, Итак, И вот, обычно люди думают, то, что физическое, это физическое насилие, насилие, это Дживахимса, но Сила Павхопад говорит, давать наставлению дьяне, карме, ка йоге, каких-то ритуалистических и, действиях и дьяги, занимать людей в каких-то яге, каких-то материальных благ, но они не, они не знают, что эти, so все такие действия станут причиной вашего падения. И вот такие люди в итоге попадают в такие ловушки и отклоняются от духовного пути. Я не всех могу защитить, я, конечно, пытаюсь, но не всегда получается. И чтобы защитить, чтобы кого-то спасти из воды, тонущий человек, ему хотя бы руку надо протянуть, ну, тонущему тоже надо схватиться за эту руку. И таким образом у нас сотни тысяч людей, так называемых преданных, они приходят на духовный путь, но не могут устоять на нем. He is passing remark. Passing such a remark, I cannot speak, I feel sigh. Sam is this. I am not failing. After that, when I speak about that, I He couldn't digest, Dysentery develop. Done. Gone. Used to love me so much. Do so many sales. Not and Computer sales. So many. Если кто-то слышал heard настоящую Харикатху, то они, услышав, могут э, продвигаться дальше по этому пути, но не каждый может услышать и понять настоящую харикадху. Таких очень мало. Сколько людей может принять такую высокую седанту в Множество людей хотят быть обманутыми и обманываются, стремятся к каким-то простым материальным вещам, к славе и почестям, а не к чему-то настоящему. И вот сейчас мы пришли к тому, что Маха Махапабу вчера сказал, что те, кто дает советы относительно кармы, Гьяну и всего остального, пытаются всячески привлечь людей в свои сети, то, то есть такие люди пытаются как-то отвратить людей от духовного пути, чтобы они приносили им какую-то прибыли вы в этом их цели? И что такие люди проповедуют? Чтобы обрести деньги, больше и больше, больше денег, если вы заинтересованы в проповеди. Почему бы не отправиться проповедовать в Ассам? Ну, там достаточно бедные люди. В Ассаме Бихария Ария Ридиси Арися Шиллопури Гасвамарадж. Бахти Вайпопури Макарадж он проповедовал в Арися. Какие-то проповедники пытаются одурачить весь мир, и как можно говорить о них, что они милосердны. То есть какие-то люди могут одурачить весь мир, но не Ашчилу Павхопаду и Такура, они видят все, что есть на самом деле. И таким образом относительно Дживахимса я что-то скажу и вернусь к, той, к теме Радхаятра. Почему Радхаятра столь важна для нас? Сила Сачитананда Бхактина так сказал. И то, что прошло там дома не начало, это наивысшее место Випралампабава. И также можно вспомнить, я много раз говорил, что Гаудия Баджан ⁇ это чувство разлуки, плач с начала до конца. Гаудия Баджан значит, Баджан в разлуке, Випралампхи с чувством разлуки. Мы должны плакать везде, но мы не плачем, а радуемся в этой мае. Но гуру Вашинова, они, они хотят спасти нас от влияния этой мае, как народом так говорит. Вот как в своем киртане, народом так он говорит о грудах, если вы сможете взять меня за волосы и вытащить с этого океана Майи поместить в Раджа Даму, то тогда вы спасете меня, иначе моя жизнь закончится. Народ там так говорит, так, со смирением. Чампака Манджари, вечный спутник Радхарани, он говорит, когда я могу увидеть Вриндаван, когда? Как я он уже во вредавании вместе с живым Гусами Падам? Но народ там так вот пишет, такие слова в своем Киртане. Когда Нитянанта дарует мне милость, когда материальные желания привязанности уйдут с моей жизни, когда? Когда я смогу иметь возможность созерцать трансцендентный Вриндаван, когда я обрету эту возможность, когда я обрету служение во Вриндаване. И чем больше вы чувствуете смирение, тем больше милости вы обретете от Гуранги Махапрабу. И это ключ к успеху. И вот Джаганатхдев снаружи посторонние люди думают, что он нарайна или Дваракадиш. Но мы Гаудии, мы всегда хотим видеть наш Даршан под руководством Махапрабу. Мы всегда видим то, что Джаганатха Тарадха Алингана Виграхам. И вот что такой, кто написал, кто-то говорит, что Махапрабху кто-то говорит, Шанкаратчаря. Ну, очень вероятно, что Махапрабу написал, но Шанкара Бхагавана тоже нельзя оскорблять. Может, он написал, но не, не похоже, скорее всего. Махапрабу произнес эту шлоку, поскольку та баба, которая проявлена в ней, она совпадает с бабой Махапрабу. Шанкар, конечно, тоже много чего говорил, но... Не до такой степени. И вот что это значит? Здесь говорится, что Джаганат, он надо нашет Кришна. и в самом киртане говорится, вот здесь говорится, что у него флейта с левой стороны, одета в одежду Гупи, Павлина, Перо, на этого головного уборе. Да, да, ну, и и после, чтобы этих коров погонять. Вот. А обычное значение слова Го это органы чувств. Кришна Он контролирует их. Но мы не хотим быть контролируемым Кришной в этом трагедии. И поэтому Имя Кришна – Ришикеш. Если вы какой-то день обретете вкус того, о чем я говорю, если я в какой-то день достигну успеха, чтобы вы обрели вкус к этому, то вы никогда не забудете. Я хочу дать вам этот нектар. И когда вы по почувствуете вкус этого нектара, да. уже никогда не оставите меня. И таким образом, то это джагнат раштака. Кто? Кто? Вот кто в джагнат, джагнат описывается, что тот, кто всегда пребывает в воле и те льнины, во арендовании, которые он совершает, это как раз и показывает, кто он есть, кто еще. И таким образом мы можем показать и доказать, что в соответствии с Даршаном, под руководством Гуранги Махапрабу, мы можем видеть, как Бхагаванша Кришна, он обнимает Радхарани, наш нашу Гуру. Радхарани она также, Гуру Кришна. Всегда хочет Кришна всегда хочет поместить на голову пыль с лотосных стоп Радхарани. Он часто об этом говорит. И как и какое же представление у нас должно быть о Кришне, о Раде Кришне, о божественной Чите? Это очень глубокое, глубокое чувство, это очень глубокая философия. Кто такая Радхарани? Это не шутки, это не какая-то обычная женщина, это Суроб Кришны, Радхарани Нет, не отличная, друг от друга, кто Радхарани на. Радхарани не отлично от Кришны. Сурубга вся наша Гурвага, всех шастра, говорится даже И в прославлении боготам. Бого я могу показать. Здесь, там говорится Саева Са. что значит? Са на саскрите, значит, Са, значит, он а. а если она, то ша. Но, ну там но, буква нет, С, но по-разному произносится сайша. Вот, ну вот кто санскрита не знает, постоянно неправильно произносит по слова чтобы читать Боготам, у нас должно быть, наше сердце должно быть чисто, и язык должен быть очень легкий, и мог так с легкостью произносить все санскритские эти слоги и буквы. И сколько чистоты мы должны поддерживать, соблюдать все, чтобы всего этого достичь. Мы должны, дыхание должно быть легкое. У кого-то есть, сердечная болезнь какая-то или с легкими, не все в порядке, то они не могут читать вот, произведение на санскрите, на, или из Ригведы, или из самведы. Вот. То есть там еще это чтение с системой дыхания с системой дыхания связано. С мудрыми это связано, нужно еще что-то делать, поэтому обыч, обычным людям не позволяется читать веды. другие не могут произнести правильно это оскорбительно коверка веда, поэтому не позволяется. Каждую шлуку с Бхагаватам. Она начинается, продолжается несколько строк, 3-4 строки, и потом конец это нужно. На одном дыхании все произнести, но далеко не каждый может. На одном дыхании все четыре длинных строчки произнести. И вот э, Алинга на это Даршан Джаганатка для нас. А что о Нилачали и Сундарачали, я говорю о чистом и Дашане, о Гаудга Махапабу, те преданные Гауди, они думают о Джаганате, как он Нандананданишей -дан Кришне, хотя мы знаем то, что Нилачал это Дваракапури, а Сундарачал это Вриндаван. И даршан очень глубок двумя словами сложно описать, но я попытаюсь. И вот из, из Двараки, вы знаете, Кришна ушел в Мадхуру. И оттуда Кришна ушел с чувством разлуки. И вот это чувство разлуки, но всегда в сердцах ворожеваться kind of и такое, такая разлука, как можно ее потерпеть. Kind, of любое количество философии, любое количество объяснений, этого мало. Даже Кришна не может объяснить. Кришна говорит, я anything, побежден, я не могу ничего сказать. Я что-то чувствую, какую-то боль разлуки с Раджаваси. Я чувствую, какую огромную любовь они имеют ко мне. Нанда, Баба, Йешуда, Маха. Я никогда не. Если у меня будет бесконечной жизни, все же я не смогу отплатить моему отцу и матери за их заботу, за их любовь. Бхагаван Кришна Он всегда чувствует, что я в неплатном долгу перед своими преданными. Что я могу им дать? Какие-то бриллианты, золото. Что толкуем от этого? Им это не нужно. Они хотят обрести единственное сокровище во всем мире. Это Кришна. И вот они хотят обрести Кришну. Что мы можем получить? Это на, наше чувство сейчас не может достичь того высокого уровня, когда-то, если вы будете совершать Баджан, вы обретете милость Тянады и Гуранги. великое сокровище ждет нас, нас Гауди мы глупые, заняты какими-то матери... мелочными материальными вещами в различных обществах. Стремятся к, к чему-то постороннему, как свиньи. Они стремятся к, к тому, чтобы есть испражнения, постоянно их ищут. Для них это великий праздник, если они нашли... Много испражнений. Уцов. Это их, их, их вкус и их праздник в поедании испражнений. Но и у матери. У людей тоже праздницы нет, разве что Или еда в другой форме. И многие находятся в обусловности Некоторые, people, так называемые, достигшие освобождения, yeah, no, они тоже so so заявляют, basic. что они освобождены, но разница между ними, что кто-то сидит, кто-то like привязан like beast, железной and цепью, а кто-то золотой. По сути, разницы нету, просто условия каких-то обусловленных душ лучше, у кого-то хуже. И множество гугл, они тоже находятся в обусловленности еще очень часто, даже в худшей обусловленности, чем их ученики. Пасху человек, такой человек давно обманывает людей, уже привязался ко всему, Но новички, их ученики только попали в его сети, поэтому не столь обусловлены еще. Не думайте, что я ваш враг. Это вот в этом и есть единственная разница, что кто-то привязан золотой цепью, кто-то железной, у кого-то больше привязанности, у кого-то меньше. И для обусловленной души это практически невозможно осознать чувство Махапрабху, о чем я говорю под руководством Шилы Пахопады Бхахчану, такое, что я хочу сказать. И осознать чувство Шимана Махапарду. Ратхаятра – это не шутки. Это очень серьезная тема. Випралампа чувство. Випалам огромной разлуки. Может быть, время позволит, и в будущем я более подробно расскажу об этом. И вот Махапрабху проявляет Рада Бхаву, иногда Манджари Баву, иногда саки Баву, иногда Рада Баву. И таким образом с Радхабхавой Махапрабху он организовал эту Гундича Лилу. Она происходит с Бхабхавой Радхарани, поскольку Радхарани не может позволить никакого даже тончайшего осквернения, тончайшей грязи Радхабхава в том, чтобы Махапабу и вот Махапабу не может потерпеть никакого лицемерия, в мире. Сева должна быть совершенно очень чиста, что она за пределами нашего понимания. И поэтому после того, как он все очистил, он потом еще взял собственные бахирвасы одеждой, он протер все тщательно чтобы никаких мельчайших следов грязи даже не осталось. И поэтому Махапрабху дал нам такой урок с Бхавой и Радхарани. И вот Махапрабху хотел гьяна в, в, он хотел это, мусор гьяна, кармы, истребление к сидрам, и всему постороннему выкинул это все за пределы далеко от Гундича Мандиры, чтобы никакой ветер не ждустыл не это назад. И такая чистота должна быть. И вот Гундича Мандира Маджана закончилась. И вот долгая история, джаганат постепенно, и вот как джаганат восходит на колесницу, это тоже отдельная история, мы должны обсуждать эту ратхиэту с различных точек зрения. И вот Махапрабху, он и вот видел, видел, смотрел, как Джаганат забрался на колесницу, Джагнатх, Баладхар они тоже забрались на своей колеснице. Вот. И Даршан Махапрабху в том, что спустя долгое время он, испыт... его, его дочь, он испытывает огромное чувство разлуки с Кришной уже долгое время. И что случилось дальше, они узнали, что Кришна пришел на курок Кришна пришел на Куракшетру и, и вот они собрались принять вине на Брамакунде в Куракшетре и совершить ягью. И вот а, они узнали, вот эти гупи узнали, что Кришна из двораки отправился на Куракшетру, вот так или иначе Адхарани никогда не но смотрите, Радхарани и Враживаси они никогда не пошли бы туда, даже если их пригласить множество раз. Но даже если послать колесницу за ними, все же Радхарани два раза бы никогда не поехала. Налит и на Литове, Шаку, они тоже бы никогда не поехали в Двараку, поскольку там все наоборот. Сидам, Судам, надо, Баба, все остальные тоже бы никогда бы не поехали в Двараку. хотя вроде они дружили, но все же не поехали бы. Они жив, ж, живы только потому, что они содержатся в тех местах, где Кришна совершал свои лилы. И вот это место, где Кришна совершал свои лилы. И они, видя и вспоминая все это, они утешаются, они хотят обнять Раджа Даму. И в тот день, когда мы захотим обнять всю Враджадаму Даму всем своим сердцем, и в этот день мы, это будет успех, великий успех для нас, когда мы захотим обнять всю Враджадаму Даму и поместить пылинку с Враджа к себе на голову. У Махарадж, он аж в своих молитвах, он молится, чтобы хотя бы одну пылинку из Вриндавана получить на свою голову. Шарути, Смрити, они все стремятся, ищут, ло, стремятся к лотосным стопам Кришны, совершают аскезы. и Это называется кришна -чаран. Ради стоп Кришны они совершают все аскезы. И вот все эти вражаваси никогда бы в два раку не поехали, они не смотрят на все приглашения, поскольку их жизнь и душа – это Вриндаван. Их жизнь – Кришна. Хотя Кришна уехал в Дварако, все же они не хотят видеть Нанда, Нанда, Все Кришну хотят видеть Кришну в одежде Гопа. И вот так или Дварака Дваракавасие при. Они тут тоже во не приезжали. И Варжавасию два руку тоже не хотели ехать, и что же делать? И Кришна решил, хорошо, и вот Кришна решил отправиться в Курхшетву, это полпути где-то, но все равно достаточно далеко, но... Но эти Ваджаваси, они yeah. на Куракшатру смогли бы, смогли бы поехать. А почему именно Куракшатру выбрали? Это тоже долгая история, потом объясню ее. И вот на Куракшатре решили они собраться. И в этот день было очень благоприятное положение звезд. День с, с солнечного затмения, и Кришна решил, что мы поедем и соберемся там, совершим ягью и все остальное, и тем временем все враджаваси, нанда-баба, Ешудама. Кто нет? Они пошли к Кукувакшатре. Они встретились со всеми. И вот они встретились. Эта встреча, она... Она такая шокирующая встреча. Она задевает сердце до самых его глубин. И это... Чувство випраламхи и, випра и чувство радости от встречи. Это оно потом потрясает сердце до глубины, самой глубины. И вот когда они встречаются с Кришной, они чувствуют двойную разлуку, поскольку не знают, что могут потерять Кришну. Вот только на две минуты буквально встретились, и потом предстоит разлука. И также они проклинают Браму, который создал глаза, которые моргают. И вот Гопи говорят, как мы можем видеть Кришну, эти моргающие глаза не мешают. Непрерывный Дарсан Кришны, как мы можем непрерывно созерцать Кришну. Мы хотим. Созерцать Кришну непрерывно, а like do, эти глаза, like do, они постоянно моргают like do, и мешают. Like и вот мы хотим, yeah. okay. и слушая Харикатху, мы можем увидеть настоящую Радхайатру отсюда. So way, actually, и вот таким образом в Раджавасе они пришли, пошли, пошли в дворак, вот а полпути до два, пошли в это а полпути до двораки. А встретиться с Кришной там было не так просто, потому что всяких людей, охраны и прочего, прочего, но когда они дошли до Курукшетры, Кришна не смог сидеть на одном месте, он почувствовал огромное беспокойство, поскольку эти вражавасы, они привлекали его, притягивали свою любовью. Вот они пришли, и Кришна почувствовал, что что-то тут не так. И хотя Кришна... И вот они пытались как-то добраться до да, Кришны. Кришна же не смог находиться на Яге, почувствовал, беспокоился и оставил Ягу и побежал с, встречаться с Ваджаваси. И вот он встретился. Йошуда обняла его, поцеловала его. И Шачима. И Шачима, когда Гуранга Махапабу, после того, как принял Саньясу, пришел в Дом тачари Шачима, Пришла. Она не могла видеть Нимая. Она плакала на свет. Она обняла его, подсловала «О, мой сын, если ты будешь вести себя так жестоко, как старший брат, как я могу жить дальше?» Нимай сказал, «Это тело я обрела от тебя» я никогда не смогу и отплатить, от отплатить тебе о мать мое тело произошло от того я твой я ребенок я совершил ошибку соверш... приняв саньяс, прости меня и вот так он хотел попросить прощения у матери и вот он сказал Матерь, что ну, нужно найти решение, чтобы ну, люди ну, не критиковали ну, меня за то, что за встречаюсь с тобой, и чтобы Sochima. ты не переживала так же. И в итоге Сачима сказала, если ты будешь жить рядом со мной, все будут смеяться, поэтому, а если слишком далеко уйдешь навсегда, я тоже не смогу потерпеть этого лучше. Если ты будешь жить в нила то не так далеко. И все преданные Гауди, они постоянно ходят туда-сюда, и, по крайней мере, я буду слышать от них, как ты там поживаешь. И вот это такая материнская забота, любовь. Когда Кришна встретился с Ешодой, Кришне уже было 125 лет, но все равно выглядит как 16-летний. Ешода все равно думал, что это мой маленький ребенок. Этом... Из-за приполняющих ее чувства, но так вот думала Кришне, что это ее маленький ребенок, хотя Кришне было уже 125 лет. Любовь, она может... Любовь, она всегда сходит сверху вниз. И вот это еще додумала, что Кришна, мой сын, мой ребенок, это огромное чувство любви, переполняло ее. И Гуру Вашнава, они также с помощью своей любви, с помощью они заботятся о нас, они привлекают нас. И Махапрабху я сказал еще, что и вот это очень долгая история, когда Джаганат, он собрался на колесницу царь Пратапарудры, царь Арисы. Он начал подметать дорогу перед его колесницей. И с колесницей, В общем, он подметал перед колесницей и обрызгал дорогу водой с Чанданы, и Махапова видел, что этот царь. Ну, хотя он царь, но он подметает дорогу перед Джаганатхом, как обычный дворник. И Махапаба был очень доволен, видя смирение этого царя. Смирение – это очень важное качество, чтобы встретиться с Гуру Ващнаом и Бхагаваном. И смирение значит бхакти, поскольку без бхакти смирение невозможно. Это как математика, есть смирение, как Тринадапи, и если есть Тринадапи и смирение, то бхакти это должно быть. И невозможно, если его не будет, если у нас создаются такие божественные качества. Если есть бхакти, то есть смирение. Должно быть, и Махапрабху очень был доволен, видя царя пратопарудуется. Этот царь Пратапаруда хотел встретиться с Махапрабу, но Махапрабу, он идеализм олицетворение идеализма, поэтому он не встречался с царями, богатыми людьми, женщинами и прочими такими. И вот здесь говорится, что лучше выпить яд, чем смотреть с наслаждением на женщин, царей и прочих наслажденцев. Тех, кто находится в этого, это, это, в общем, для тех, кто находится в отреченном укладе жизни. Те, кто приняли отречение, они не должны смотреть на женщин с наслаждением. Они должны смотреть на них как на матери или как на дочерей. Иначе Силы Павхупан мог давать дикшу женщинам. Сила Павхупана благословила. И мы должны понять значение. Это внутреннее значение этой шлоки нас, не должно быть, мы, мы не должны смотреть на них с, с, с, с наслаждением. И вот Махапрабу не хотел давать ему свой дарша, но вынужден был, поскольку огромная любовь Саря Пратапаруда. Маха Махапрабху, в соответствии с описанием Бхакти, это Бхакти, оно может привлечь Кришну, как магнит, притягивает железо. И также Бхакти, этого царя Протопрадху, оно привлекло Махапрабху к нему. И вот Махапрабху, он... Иде идеализм нашего Годи Бхаджины – то, что на время Махапрабху он контролирует бхакти с преданностью. И вот царь не мог жить, не получив даршан Махапрабху. Он... И Махапрабху не мог дать даршан. Что же делать? Какой баланс и Пред, великие преданные, как Савома, Дачари, Акаши Мишра, Гупинатха они решили, что же делать, что ли, как сделать, чтобы и царь жив остался и Махапрабху не нарушил свои обеты и идеализм. И в итоге они, они решили, что Махапрабху танцует перед Махапрабху, он танцевал перед Джаганатхом, с, с чувством, и после этого долгое время от Харани гопи они обрели Кришну внутри Вриндавана, в этом их чувство. И это чувство никто не мог понять. Только Сорбгасай понял. И случайно в тот год Рупагасвами был там. И когда Махапабу плакал, плакал, значит, и, и, и, и, и его слезы они катились подобно, из его глаз подобно фонтану. И люди, которые вокруг находились, они становились мокрыми от его слез. И вот так вот Махапрабху плакал. И после, этого, и после этого он смотрел на Джаганатха и Махапрабху он. И вот Махапрабху говорил, «Я практически умирал от разлуки, но все же Кришна пришел во Вриндаван». Это очень обширная тема. И Махапрабху, он также выражает это чувство, как Радхарани Она отправилась на Курукшетру. Встретиться с Радхарани не так просто. И вот э, э, Радхарани с Гопи где-то в саду информация на достаточном отдалении ждали Кришну, и вот Кришна встретился со всеми родителями своими, разоваясь, да, друзьями, и пошел встретиться с Радхарани и Гопи. Это, это было большое испытание в жизни Кришны, как он может встретиться с Радхарани. как? Он может сдержать себя и сдержать ее чувства. Как найти баланс между всем этим? Это практически невозможно, но все же Кришна, он, Кришна имеет какую-то силу, могущества, И вот он пошел. И издалека он подошел к нему к ним, и сказал, и они тиггуби сказали, ты знаешь, ты наша жизнь и душа, но все же ты нам приносишь столько боли и там, в этом твое поведение, ты знаешь, что ты наша жизнь и душа, без тебя мы не можем жить, но все же ты принес нам столько беспокойств столько страданий. Радхарани тоже жаловалась. Но с любовью это было проявление ее любви. Она не, не, не обвиняла его в чем-то, просто рассказывала о своих чувствах, о своих переживаниях. Это проявление любви прямо прямо может быть проявлена различными способами. И путь премы, он подобен, подобен зигзагу как змея ползет даже в материальном мире. Если можно видеть, не что, не что, не что между от отношения между возлюбленными очень часто сильно запутаны. И вот Радхарани явила такой трансцендентный гнев. И в шастах мы знаем, что путь любви он подобен зигзагу. «Ахе риво» Ива значит, что подобно движению змеи, и это путь любви. Если по построить график любви, то вот будет похож на зигзаг, но не прямой. И вот здесь в «Расасасасра» говорится, Запутанный путь любви О, невозможно Привыски просто так понять. И вот это такой запутанный путь вража Прима очень прескришна. запутан. Служда его просто так и понять. Радхара хочет обнять Кришну и, и в то же самое время про прогоняет прескришна. его. Говорит, чтобы он уходил прочь и не появлялся. Ну это значит совсем наоборот. Значит, он спрашивает, зачем ты ушел, оставив меня, что ты нашел в этой дворке Это очень глубокая философия. И так или иначе, Махапрабху, он дал, рвался, вынужден был дать свой даршан, царю пратапарудри. И вот преданный. Рассказали, что Махапрабху будет тащить колесницу, потом он остановится, он пойдет в сад там поблизости, в Джагнадва там будет отдыхать какое-то время. В это время царь может прийти к нему и увидеть его. Шила они были там. И вот во время ратхиатроника и вот а я однажды пролез прямо в колеснице. Ну you know, so вот там дав, давка, давка большая. Нужно balance, can смотреть губы, чтобы не наступили а за <laughs> И вот таким образом. Anyway, so groups are, you know, <laughs> singing this way, and Mahaprabhu, you know, finally into the garden. И вот Махапрабху, после того, как они тянули колесницу, он на то остановилась на какое-то время, Махапрабху пошел отдохнуть в этот джагнат э, там дул прекрасный ветер, и преданные они сказали царю, что сейчас можешь встретиться с Махапрабху, пока он спит. И вот этот царь родился как нищий и пошел встретиться с Махапрабху, поскольку, по милости, по благословению Махапрабху можно, по благословению преданных, можно встретиться с Махапрабо, и вот он пришел и произнес эту шлоку из раса Панчадяя. И вот он массировал стопы Махапрабху и, и произнесла эту шлоку. Махапрабху с закрытыми глазами спросил, кто ты? Я. Ты произнеси эту шлоку, я очень восхищен этой шлокой, я не могу тебе нич ничем отплатить, да я хотя бы обниму тебя. И вот Махапрабху обнял его, но с закрытыми глазами было. И, и Махапрабху спросил, кто же Ты столь милостив пришел и дал мне такую радость, произнеси эту шлоку, мне нечем Тебя отплатить, я бедный Саньяси лучше, я обниму Тебя. И после этого Махапрабху явил Ему шестирукую форму свою, но не каждый об этом знает, знает но в какой форме. Не, не указано и Махапрабху сказал, когда обнял его Махапрабху, сказал, чтобы тот, то что никому не рассказывал о том, что оно видит, то есть Махапрабху с одной стороны был без сознания, почти без закрытыми глазами, когда убил царя, а с другой стороны явил ему свою шестерокую форму и сказал никому не рассказывать. И вот Радхани во Вридаване тоже жалуется Кришне, что ты наша жизнь душа, но все же ты столько проблем и страданий нам приносишь. Иногда ты посылаешь Акуву, от него одни проблемы или посылаешь удава тоже бестолковые. Удав, он пытался что-то рассказать нам о том, как медитировать на Кришну, видеть Кришну везде, что он в пребывает в пяти элементах, внутри нашего тела и снаружи. Но эти гопи, они не какие-то йоги гении они будут медитировать на лотосные стопы. Кришна, это глупо. Все смеяться будут над его учением. Ты не понимаешь, что Гупи, они... Ты дал совет Гупи насчет Атвагианы, как? отвлечь ум от материи и прочие вещи, но наш ум всегда привязан к Кришне. Мы не можем забыть твои лотосные стопы. Но ты через удовольствие рассказываешь, как отвлечь ум от материи, но наш ум, он не в материи, он всегда полностью без остатка размышляет о твоих лотосных стопах. И поэтому учение Удави о медитации, о отказе от материи, оно глупо. И вот сейчас ты говоришь, что ты всегда с нами, думаешь о нас, но мы хотим обрести тебя здесь и сейчас. Мы хотим, чтобы ты был с нами, Радхарани говорит. Материалисты, то, то, что, то, что у них на уме, и то, что они говорят, делают и думают, все разное. А у меня, мое сердце подобно Вриндавану, мой ум, это он есть Вриндаван, Радхарани говорит. материалист их ум и тело, они материальные но мой ум, мое сердце, оно есть Вриндаван, и там никого нет, кроме тебя, Вриндавана. Я могу открыть свое сердце и показать, что там, что там нет никого, кроме тебя. Вриндаван и мой ум не отличны друг от друга. И если, если ты вернешься к нам во Вриндаван, и тогда мы будем довольны, а то, что ты пришел в царской одежде с слонами, лошадьми, кучей людей, нам это не нравится. Мы хотим видеть тебя в одиночестве, во Вриндаване где кроме жи простых животных, птиц, никого нет. Там течет на Мы хотим отправиться туда. Здесь один хаос от этих царских условий. Нам здесь неудобно. Если ты благословишь нас, то тогда, пожалуйста, приди если ты вернешься во вриндаван и останешься с нами мы поймем что это твое полное благословение иначе нет Кришна он пытался всячески утешить приводил множество аргументов но перед Радхарани он не смог ничего сделать. Он был снесен потоком любви Радхарани. И вот в Шастра говорится. И вот какова Баба? Ши Махапрабху. Priya свайам Krishna Shahamra anam Priyah свайам Krishna Shaki and Anam Priyah Swayam I can always и наша учреждение, нашу кору хитрую. Шамрада, Шахамрада, Тадидам сангамасукам, Татапи Андах, Кхела Мамо, Мадхуро Муроли, Панчабанджуше, Это очень секретный даршан. Прияхасвайям Кришна Сахачари Курикхатта Милита. Прияхасвайям О Шакхи. О Сакхи. Это тот же самый Кришна, который встретился, встретился с ним на Курикхатте. И здесь Радхаране тоже самое. Но все же не чувствую той, того чувства и когда мы встречаемся друг с другом мы чувствуем радость, но все же это не то это не то чувство, которое возникает во Вриндаване я хочу быть во Вриндаване с Кришной если я успешно в том, чтобы увести Кришну во Вриндаване это будет настоящий успех для меня и, и вот Махапрабху. И Махапрабху думает, что сейчас, спустя долгое время, время, я наконец-то смог увести Кришну, Кришну назад во Вриндаван. Там не а там, там сундарачал, в этом сокровенная бава. Мы хотим обрести того же Кришну, надо-надо Кришну, играющего на флейте вам все. Мы хотим видеть Кришну там во Вриндаване. Хотя Кришна тот же самый. Но Мадураса, это великолепная браджараса, она возможно только внутри врентована. Это об, очень обширная тема. Я хотел рассказать что-то. Ну, как же это все выразить, это чувство, это вопрос чувства, а не слов. И если я буду успешен в том, чтобы вложить какое-то чувство в ваше сердце, то тогда вы, несомненно, обретете благо. А я достигну успеха в своей проповеди. Kimapitatama Jane Krishna Ataparam No time to do kirtan. What to do? No time to kirtan. Already late. You know what to do? I wanted to sing some song. You know, Jayo Jagannatha Sachira Mandala. Okay, someday I can sing.